Дорогие подписчики, мы впервые провели наши еженедельные телесные практики онлайн. Мы уделили час времени вашему телесному и психологическому здоровью. Во время карантина очень важно быть в балансе. Мы получили множество позитивных отзывов от людей, которые попробовали вместе с нами и приняли решение проводить телесные практики онлайн каждое воскресенье в 19.00. Чтобы поучаствовать с нами, добавляйтесь в телеграм-группу. Ссылку на нее вы найдете в описании к этому видео. Там же в группе вы можете найти запись первого занятия. Будьте здоровы и счастливы!